22 преддверии 23 февраля сделал себе коктейль называется кровавая мэри давно видел рецепт продая немножко по другому делу вот так он разделяется вот вверху значит спали с толщиной слой водки которую ты выпиваешь а следом идет томатный сок как закуска ну как и запивание значит традиционно как я прочитал делает его наливают водку потом берут ложку и по ложке тоненькой струйкой направляют томатный сок это все брит конечно сумасшедший вот я делаю немножко не так значит что берется бокал коктейли не в стаканах делаются вот таких вот это, это ерунда в бокалах значит 50 граммовая миллиметровая рюмка как мерка берете любую хорошую водку но в данном случае она не очень хорошая ну, золото ну повелся на это но ну, спирт люкс это же не высшей категории стопку я налил залил сюда и оно было вот так вот потом в качестве мерки опять беру сок вот сок я взял хороший с морской солью где он тут морской соли, хороший сок без консервантов, тоже налил столько же. Потом я взял вот такую воронку. Я почему не показываю вам весь процесс, потому что одной рукой держу мобильник, а второй показа нет у меня камеры. Вот, короче, ставил вот так вот в бокал и прижимал ко дну. И вот одной рукой придерживаю, а другой выливаю сок сюда. И получается, что сок здесь стоит, он не выливается. Вот это все прижато к дну, он не выливается. Потом я чуть-чуть вот так вот в сторону отклоняю, и он начинает выходить, выходить, выходить, выходить. Ну, может, чуть-чуть и так вот отрываю, только чуть-чуть. Значит, только оторвешь сразу туда бух, и там начинает, типа, как бурлить, перемешиваться. Нам перемешиваться не надо. Нам нужно, чтобы два слоя было. Слой водки, слой томатного сока. И вот в таком случае я чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть и все, оно потихи, потихонечку сбежало и опустилось на дно. Сейчас я покажу вам, что получилось на фоне окна. И вот оно чисто конкретно, вот такое вот разделение там существует. Вот внизу томатный сок. Попробуйте. Ну, на 23-й уже не попробуйте, но как-нибудь будет повод у вас там. О, 8 марта, хороший повод. Вот сверху водочки, хороший только возьмите, дорогой, не пожалеете, и хорошего томатного сока. И вот такое разделение. Сейчас я ебну, обеду и пойду за дровами. Ну, давайте, всего хорошего. Это вот на 26 февраля вот сокодров, дров, тем более не сырые. Гореть не будет. Ну, в принципе, можно их поджечь, но нужно сушить. Иначе они будут шипеть, потому что там воды много, дымить и огня не давать. Тлеть, короче, тлеть. Все-таки Новый год у меня был в этом году. В том году была искусственная будорная елка еще с советских времен. Пластиковая выкинул А это я подрезал. Ну, и то, что подрезал. Новый год прошел, люди... Людям не нужны, выставил. Ну, отлично, елка, шикарная. Там люди хорошо живут. Ну, взял себе. Это у меня старый китайский год был. Ну, то есть новый год. Да, китайский год. Вот так вот. Это вот такие саночки. Я модернизировал их. Здесь у меня ножовка, чтобы пилить. В сумку буду складывать дрова. Вот этот и загнул потому что на полозьях а там снегу по пояс, какие там полозья, блин, задолбался тянуть через реку нужно было. Сейчас покажу. Вот в этом году снега выпало четыре раза больше среднемесячной нормы, не то что среднемесячной, а среднегодовой. Такие айсберги, представляете? Вот выше забора. Вот это все. Вот здесь вот заезд. 10 метров для чего я чищу А для того, чтобы вот мой магазин В который никто не ходит Вот ну, такой заезд приходится делать А никого нету Вот и дошел Это берег реки Вот здесь это река Текла Сейчас воды нету Лед, который был, вообще на дно лег Эту тропинку я провожу Я первый Был снег такой на санках были просто железные полози. И вот так сейчас пойду Там остров и там валежник будет Там я буду пилить и собирать вот эти саночки Вот кто не знает, что такое валежник Вот он, валежник Это дерево, лежащее на земле Сухое, мертвое Вот это валежник его можно пилить сейчас по закону. Если сухое дерево стоит, не знаю, как пример, ну, допустим, вот так вот, с земли стоит, но сухое, это сухостой, его пилить нельзя, даже если сухое. Вот это можно. Ну, я поду дальше. Ну, там я пилил. Ну, короче, я пришел. Вот чем это не дерево. Вот. Нормальное дерево там он нормально иду вот так вот. Тут скотчем обмотал, чтобы снег не провалился, потому что тут. Вот видите сколько снега там. Вот, вот у меня колено. Вот и вот и все. Просто тут уже <coughs> первый раз натоптал. Немножко подсел, можно идти, а тут по колено. <coughs> Довольно такие. Ну Зато романтика Представляете, вам во двор привезли кучу дров и все А тут он природа Вон солнышко там Ласточки с весной А, ласточка с весной Ксения к нам летит Вот, кстати, по Сухостою, вот видите, вот это Вот засохшее дерево Его пилить нельзя, это не валежник Вот такие у нас депутаты Вот, допустим, дерево, да Вот дерево а вот идет, вот оно сухое, его пилить нельзя, поймаешься, штраф. Вот по штрафу я могу сказать, что <coughs> у нас там один пенсионер пошел, ну так же в лесок, да там все пилили, все пеньки там, все, вот, вот таких вот палочек напилил, саночки, как я, и вез по дороге, идут менты, ну то есть полиция. Оп, стоп, Зоя, кому давала стоя. Ага, а где брал? А там? Ну, пойдем, покажешь. Ну, что показать? Там сухостой-то уже вся деревня пилила, там уже ничего не осталось. Вот, кстати, видите, сухостой, вот он стоит. Сухостой, там одни пеньки остались. Они посчитали по пенькам и выписали ему штраф на 120 тысяч. Вот и все. Он говорит, так я не то. Я не я и жопа не моя. А чем докажешь? Ничем. Пинки есть, есть. Нарушение закона есть, есть. Вещественное доказательства, а вот они, вот фотографии, вот его санки, вот это самое распиленное дерево и все. Цыганка с картами. Дорога дальняя. Давай, старичок, раскошеливайся. Вот тут специи будет до конца жизни платить. Вот такая она жизнь путинская. Вот я только что подумал, у меня вот я крутой, да? Почему? Ну, потому что у меня крутая заготовка валежника Вот он, валежник, чисто, натурально. Вот он лежит на земле вот сейчас я буду пилить А дело не в этом Просто я оторвался от этого пиления Смотри, такая красота Дома такого не увидишь Солнышко встает, тепло Уже можно заготавливать Сегодня 22 февраля Я выходил, было минус 6 всего а вот декабрь, январь, начало февраля, это ужас, начало февраля, минус 32, куда идти? Тут от дома 5 метров прошел, уже все замерз. А сейчас нормально, я даже шапку снял. Она там сушится на палке. Это жарковато, распахнулся. Вот, какая красота. Вот сейчас бы не пилить, а просто сюда прийти на шашлык. Вот с этого бревна. Очистить прямо сидеть здесь, а здесь шашлычница и дымок так. А там речка. Ну, лед. Все хорошо. Ну друзей, там гитару, Как в лучшие советские времена. Вот моя первая ходка. Разгрузился. Вот этот аргорит пацанками. Ну, показался я ничего, не порвался. Ну, протираться начал. тоже По снегу глубокому довольно далеко и по асфальту там в одном месте дорога пришел ну вот одна уходка. ничего ну, вот завтра 23 но ну, вот с этого вполне хватит бани на топить уж блять до 80 наверное хватит вот а судя по солнцу, не знаю видно его не видно будет ну еще наверно два раза успею сходить но ну, это на магазин и на Дом. Все, вперед. Ты второй раз. Романтика прет. Птички поют. Природа шепчет. Вот так вот я по вот этой тропе тащил с этого острова. Между прочим, там луны не видно. Наверное, вам не видно. Луна хорошо просматривается. Ладно. Вот еще романтика, кто-то э, ставил автограф. Вот так вот. Вороны каркают. Наверное, еще успею третий раз сходить сюда. Вот так, когда тебе привезут во двор, свалят дрова, ты такой романтики не найдешь. А тут все хорошо. Ладно, ну, наверное, не видно. Так, осталось еще. Ну, вот это трудный участок. Тоже надо туда затащить. А эта сумка не килограмм висит. И второе дело, что очень скользко. Очень ровно ну, и разъезжается до самого дома. Три километра. Вот так вот додумался. Один раз ходил, по пояс проваливался. Сейчас с них все, с обмотал. Не все идеально. Рекомендую. ворон ну, раскаркались. Вон, пора идти время идет вот результат это третий раз солнце село вечереет просто камера так хорошо показывает что будто днем вот три раза вот как выжить в деревне если выжить нельзя вот ну, считал вот такой паренок, я пополам разделить вот такая вот штучка будет стоить 4 рубля ну, считай бесплатно вот это все бесплатно в принципе, можно э, дров в деревне вообще не покупать. Вопрос в том, что стоит ли его носить, когда вот столько снега по пояс. Это все нужно, так как весна прошла, все более-менее так сухо, чтобы не залазить. И вперед. Вот, это получается в сапогах пальцы заморозило, пока стоял, пилил. Думал, елки-палки. Как бы не заболеть этот труба. Денег-то нету на таблетке. <coughs> а пока шел, ничего согрелся. Ну, в принципе, можно бесплатно без дров. А сэкономил, значит, заработал. Потом мне говорят, что ты не работаешь. Да и работает. Дай бог, чтобы ты так работал. Вот, если посчитать по деньгам, не знаю, сколько тут денег. Ну, не знаю, может, на два дня хватит мне. Еще у меня шикарные планы Конечно, в доме протопить В магазине, где цветы протопить Бонни, ну топить пить хорошо Еще в теплице хочу я Все-таки Перед тем, как печку разбирать А я буду разбирать Протопить ее венца там выпить на 23 Самодельного, между прочим Вот И пока она там жарится, моя рыба взял самый дешевые на ваге По 60 рублей там немножко грядочки окультурить все ну на ну то кому интересно пожалуйста вот такая тема что плохие дрова они сухие но они пересушенные не надо брать конечно они пух и все только так видимость как культурист гора мышца силы нету также это пересушенные они хорошо загораются но они жара не дает а чтобы и сухие были и тяжелые не трухлявая ну будет нормально гореть вот сижу и думаю что делать это я уже в корзине своей хороший сайт ну, вот такую, на такую сумму я выписал но ну, плюс еще почта на рублей 450 вот не скоро своя хоризонтема сколько там ну двадцать пять сантиметров если она вот так будет усыпана в горшечке, это будет очень хорошо. Но я взял из-за того... Вернее, хочу взять еще. Вот на кнопочку все... Рука никак не дрогнет. Денег-то нету. На что жить до весны. Блин, морозы. Завтра будет минус 40. Ну, вообще, такого, не знаю, не было. Ну, вот мне Астр нравится. Хочу заняться Астрами на срезку. Это как вариант просто выжить. Я не знаю. Ну, такие вот вот красная ну, вот чисто белого бы хотелось но нету вот это такой голубоватый цвет ну, вот такая вот потихонечку я прокручу на срезку я говорю я никогда еще на срезку не выращивал ничего ну, был так ну вот мне хороший цветок нравится не получается Взял он На пробу опять Получится, не получится Не знаю Так, желтый Нет, Желтого у меня чисто не было Ну хорошо, желтые острый Ну вот они, интересные Срезки В букете Цветы были бы Почему на ютубе никто не выращивает Непонятно Мне кажется Спрос был бы Раньше были лучшие времена по деньгам. И не думал даже. сейчас каждые 10 рублей думаешь, как бы. А то может и не хватить. Да я вот смотрю, кредит-то придется брать. Хочешь, не хочешь. А это печально весьма. Вот морковку никогда такой не брал. Ну, хочу попробовать. Вот какая капуста. Вообще гигант. Потом, говорит. Русский размер до 15 килограммов. Да, однако. Вот это все русский размер. И вот этот русский размер. Это это просто так. Что-то посмотрел, арбузов не взял. А я арбузы люблю. Да. Дыни есть. Семена свои, а арбузов нету. Ну вот, вот такие будут, но пользу спросом не будут. И вообще. Ошибка это, не ошибка. Был же вариант у меня брать черенками цветы, укорененными. А это что? Зайдет, не зайдет. еще бабка на двое сказала, а потом а, долго ж растет, пока семечки, не знаю, месяца четыре наверное, до цветения. А не цветущую люди у нас не берут. Рассада, опять же, как пережить Но январь, считай, прошел Вот февраль, март, апрель Да и в мае еще будет холода Год какой-то холодный, чертовски Вот вроде бы прошлый год был эм, Такой вот нехороший Високосный Но и то легче была весна Может быть пару раз было Минус 25 и все Но под 40 это, это вообще кошмар я сегодня утром встал, плюс 6. Да что, завтра будет. Надо, надо, надо топить. А чем я буду топить? Вот мне один товарищ на Ютубе скинул. 100 рублей. И все, на этом. Ну, что такое 100 рублей? Даже Ну, пачка сигарет. Ну, я не курю. Так, ну что, ну... Ну, вот такие вот размышления... И непонятно, то ли решится то ли не решится взять их. Ну надо, если не будет ни одного <сорка> сорта на срезку. Нет, ну нужно, ну нужно пробовать. но ну, блин, где взять деньги? Где взять деньги на элементарно на питание? А что, я много взял что ли? Подумаешь? я не знаю сколько от меня разместится я посчитался печку убрать и бочку ну где-то 600 в месяц туда семян а сколько их хрена знает уже в граммах указывают в количество штук не указывает ну потом еще возьму то просто нужно засеять наверное, на рассаду буду делать и потом что зайдет буду переносить теплицу и садить 20 через 20 сантиметров шахматном почему шахматном да как получится вот а потом что уже посмотреть сколько там места свободного может и не будет свободное место вот. и сколько я заработаю зависну все вот такой мимолис решил посеять и как бы возникли проблемы семена очень мелкие 10 штук не гранулированные не в колбочке вот в таком пакете пакетики с двух сторон отрезал Вон они какие маленькие обычно вот такие маленькие но гранулированные значит высыпать в какую-нибудь ну я высыпал вот такую вот крышечку потом спичечкой макал прилепливал и сюда вы попробуйте вот так же проделать с этими но это ж невозможно ну, прилепится оно. Потом хрен отлепишь и в земле вывозишься. И все. Это черти что. Ну, если кто не верит, пусть попробует. Я по-другому действую. Вот я с двух сторон и отрезал. Можно с четырех отрезать. Вот так, чтобы было буквой В. Вот так. Вот они в середине у меня. Потом беру спичкой. Вон той спичкой. И немножко рассоединяю и по одной, по одной, по одной. Сначала так. Вот их 10 штук, да. Одну. Тут вторую спичкой, тут третья, просто сгартовываю их. Ну, можно вот так вот, допустим, раз-два, три-четыре, в середине пять. Да, а потом еще между этими. Ну, можно фломастером пометить или что. Ну, вот такой только способ. Я не видел этого способа у других, поэтому делюсь, что пришло в голову. Вот, потом что... Цветок, конечно, очень красивый, мне нравится, я уже его выращивал, это просто вечер, сейчас около 7, поэтому свет включил, от а свечи, вон какой цветок, большой, допустим, мне нравится, допустим, а элита, ну, как бы, немножко проблемная фирма, потому что я как-то брал бегонию, 150 рублей пачка, там буквально штуки три в пачке, и ничего не зашло вообще. Вот это аэлита. Не знаю как. Попробую. Значит, что дальше? Не прикапывать. Значит, разлагаю. Ну, немножко прижму пальчиком. Земля уже мокрая. Мокрая. Вот. А сверху вот такой колпак поставлю. Ну, уложить под стекло. Зачем под стекло? Зачем под пленку? Когда вот у меня есть они. Я использую их и под горшок. Ну, куда их выкидывать, что ли? Ну, зачем выкидывать? Вы, выкинешь, а потом покупать, да? Горшок. Так как я много занимаюсь их. Вон, вон у меня стоят. Все, что, все покупать, что ли? Нормально. Хотя бы какую-то пользу принесет. Вот нижнюю часть под землю, верхнюю часть под тепличку. Она прозрачная. Если вот эта вот бумажка не нравится, ну, горячую воду кину. Ну, не очень горячая, значит. Пластмасс пока робит, может уменьшить в размерах для растворения клея ну в теплую ну, немножко даже желательно чтобы она не теплая а немножко погорящее было но не слишком чтобы рука терпела тогда она и пластик не деформируется и быстрее клея ставит и все сверху одеть вот ти тепличка а потом можно и на свет и ничего вот не пишут в инструкции со светом и со светом только единственное что не присыпать по поверхности и накрыть стекло все ну что ж Приходится или экспериментировать, или как получится, а потом смотреть результат. Вот сейчас вот приступаю к этому. И Что интересно, вот это цена такого пакета за 10 рублей, 80 рублей, 10, 10 семян. А тут я немерено, может быть и 100 семян. Но тоже симпатичный цветок. Вот, но очень мелкие семена. Очень мелкие семена. Ну, цена 30 рублей. Я специально подписываю, чтобы знать Ну, посмотрим, какая схожесть будет Вот, дело времени Насколько я информирован То могу сказать следующее После вступления в ВТО э, Нашим СЭСКам запрещают э, Тестировать э, возимую продукцию Вот в частности, вот это вот конкретно Вот эта китайская капуста Ну, разве может она такой быть? Это что? Вот Путина будем кормить вот этой серединой. Ну как это нельзя тестировать? Здесь плохо у меня тестера нету. Там сунул, бред, Проверил, протестировал. Там чего только нету, я считаю. И ГМО, и нитраты, и нитриты, и пестициды. Чего только нету. Вот Что это за чернота? У меня никогда такой черноты нету в капусте. Не урожай, и она, естественно, уже кончилась. Я больше не буду брать. Я думаю, вообще... Ты в онкологии, если хочешь заработать, то, пожалуйста, ну, середину-то однозначно нельзя есть, потому что, что самоубийца, что ли, по краям только, середину выкинешь. Нахрена мне брать это, не знаю, как, как люди едят вообще. Фургала посадили, все бастуют. А вот такой в ну все нормально. Ну как вы едите? вот Это что, в одном экземпляре, что ли, такая капуста? Да все такие берут и помалкивают, блядь. Выходите, хабаровчане те же, любите ходить пешком? Вот и выходите туда, вот по поводу капусты. они а не фургала, блядь. Только фургала, фургала. Видишь, какие политизированные. О себе думайте лучше. Фургал тут хорошо пожил. Надо не только фургала, всех губернаторов проверить. И олигархов тоже заодно. За всех, короче. Главное, чтобы Путин видел. Вот что ты возишь сюда? Вот охрена вот это вози. Да всю продукцию проверять надо. Вот сейчас вы проверите. И... Там обязательно что-то... Ну не может быть такой капуста нормально. Не может. Утро. Я занял свою любимую позу. В такой позе, в отличие от сидячего или вертикального положения, кровь приливает к голове и извилина начинает лучше шевелиться, ну, то есть думать. Что хочу сказать. Вот один товарищ, смотря э, мои видеоролики, не то, что все видеоролики, на на один зашел и все, я какался и ушел дальше в кусты. Вот. Ну, дело не в этом. Он сказал, а почему бы тебе пойти не работать? Вот. Это первое. А второе он сказал, когда разбогатею, то ну, что-то обязательно вышлю или просто вышлю вот ну надо же как-то ответить ну, вот и отвечаю вот смотри дорогой все э, начать не знаю почему тебе не пойти не работать работы нету значит я ходил в бюро по трудоустройству Очередь 853 человека безработных, в том числе ну, от 20, 20, 30, 40 лет. Вот я подходил, на ну, молодой человек стоит. Куда мне вот за 60? Кому ты нужен? Если эти на работу не, <coughs> не могут устроиться. И, и я зашел туда, главное, ничего вообще не предлагает. Вообще ничего. Говорит, вам будет, значит, открывайте карточку МИР. Вот, и на нее будут перечисляться деньги в размере 1800 рублей в месяц. И так три месяца. А потом все. И два раза нужно ходить, отмечаться. Ну, 1800 это, знаете, на дороге не валяются. Я на эти деньги лучше семена выпишу. Вот, это по поводу того, что я не работаю. Ну, куда идти? Ну, ты предлагаешь, если умный такой. Куда? Иди работать. Я вот газетку взял, развернул. Ну, ничего такого нет. В полицию приглашают. Я не знаю, неужели желающих нет в полицию пойти на 30-40 тысяч? Непонятно. Из газеты в газеты это объявление Но там же до 35. Я упас. А потом приглашают на рыбообработку. Ну так-то там большие заработки до 100 тысяч. Но как я кину? У меня тут магазин, у меня дом. Это что уедешь, все растащит, все, ничего не останется. Вот. Ну и плавно переходя к работе, почему не работаю? Ну как не работаю? Я извилины шевелю. Вот смотри. Ты думаешь, я вообще не работал? Нет, такого нет. 12 лет я работал на заводе 20 лет был предпринимателем Ну, якобы предпринимателем, знаешь Одно дело предприниматель, когда у тебя 5 магазинов Посмотри на ютубе Дмитрия Потапенко И у нас, и за рубежом А другое дело, как вот стоишь на прилавке Там 10 квадратов тебе дали Что там можно разместить? Вот, а в последние годы Кстати, я оптовой торговлей занимался Больше трех лет оптовой и товар получал каждую неделю, ну, 4-5 раз в месяц и контейнерами, и багажом. Ну, как не работал? Работал я 20 лет. Я с 96 -го года вообще на государство ни копейки не взял, к сожалению. Нужно. Государство имеет по полной нас. А мы вот почему-то от него никак не можем урвать. Дорогие мои, живите сто лет, и пусть государство вам платит. И пенсию, конечно, побольше желательно. Ну, вот я вот пойду на пенсию, но еще, еще год с небольшим. Да, пенсия, я не знаю, там, сколько дней, но год точно. И месяцев, и дней, так, не высчитая э, в э, уме. Ну, пойду, ну, какая бы у меня пенсия, как у предпринимателя вообще обиженная государством. Но 8-9 тысяч, вот на что я рассчитываю. Поэтому нужно что-то, конечно, думать. Значит, что хоть, дорогой мой, для того, чтобы 100 рублей перечислить, богатым быть не надо. Понимаешь? Что ты разбогатишь? Да ты никогда не, не заплатишь. Что значит богатым? Сколько? сколько? Сколько тебе нужно, чтобы считать себя богатым? Если, Некоторые, вообще, кто-то перечислил 50 рублей мне. Я вам скажу, дорогие мои, если у вас денег нету, ну, не надо 50 рублей присылать, понимаете? Не надо. И 100 рублей не надо. Я это все дело удалю. Ну, как, вот, человека денег нету, он мне шлет. Ну, спасибо большое, но не надо. Приберегите себе. Ну, мне главное дотянуть, вот смотрите, февраль, март, апрель, ну еще, наверное, май. Потому что у меня какая стратегия? Я все-таки подумал. Опыт есть выращивание редиса, огурцов, помидоров. Хочу подключить цветы на срезку. Не горшечные цветы. Вот в прошлом году у меня были горшечные цветы. Ну, блядь. Люди у нас, блядь, это тупейшие существа. Вот, блядь, нужно на рынок им прямо под подборду дать, блядь. Вот тогда они будут брать. А так вот перед домом выставил, там 150 было цветов. И едут, и идут, не заходят. Ну, не привыкли они с домом. Ну, что вам нужно? И реклама стоит у дороги. Ну, что нужно? Ну, в этом году у меня стратегия другая. Буду садить под агротекс и пленку. Это что даст? Что ранее урожай будет? Кстати, вот у меня теплица-то есть. Ну, знаете, ролики не смотрите. У меня и магазинчик был. 32 квадрата. Ну, пришлось закрыться. Потому что у нас почти в один месяц открылось три гипермаркета. Это, это вообще. Как можно против них что-то противопоставить? Ну, задавили. Задавили, честно говоря. И вообще, чтобы быть предпринимателем, нужна машина обязательно. Без машины никак. А машину я продал, потому что ей было, сколько там, 31 год. Это не машина, как сказал Медведев, ведро с гайками. Действительно, машина должна быть надежная. И вообще, предприниматель должен машину менять каждый год. Потому что, что значит предпринимать? Это каждый день. День. Ехать, ехать, ехать. Или за товаром, или в магазин, или отвезти, или подвезти. Ну, без машины никак. Нанимать, это я извиняюсь. Одно дело, у тебя своя машина, а другое дело нанимать. Ну, дело даже не в этом. Можно и нанять. Были бы деньги. Есть у нас предприниматель, ездит за товаром. Каждую неделю меньше 200 тысяч не берет, нанимает машину, да. Ну этому. Ну, э, ему просто некогда со своей машиной возиться, ему проще нанять, да и все. И тем более у него берут за любую цену. Смотри, какую не выставил и все. И вот, да, куча товара. Ему некогда разлаживаться. люди идут, копаются, копаются. Это как курица в говне, блядь. В навозе. Так и люди вот, любят кучу. Ну тупые. Не знаю, в городе, может, поумнее люди, но у нас деревни это тупейшие существа, тупейшие. Даешь рекламу в газету, блядь, не читают, сука. Развешиваешь на магазинах, блядь, не читают. На остановках висит, не читают, блядь. На заборах, по почтовым ящикам раскладывал объявления. И никого не На Юле выставлял, блядь. На Юле я выставил, там вообще нищеброды. Вот, кстати, нищеброды почему? Ну, потому что вот... Машину выставил, ну, 35 тысяч, что это, много что ли? А, там был ценник до 114 рублей, ну, там, правда, в хорошем состоянии. Моего года, кстати. Моего года, но в хорошем состоянии, я не знаю, как это там стояла. Ну, посмотришь на картинках. У меня там и ржавчина, и дырки есть по низу, ну, обычная болезнь Жигулей. Да, в общем, и марке, если долго ездят, тоже гнилая снизу, но это боксинг. Вот такие дела. Поэтому, ну что, приходится выкручивать. Мне главное дотянуть до лета, до первых урожаев. Вот эти вот зимние месяцы. Чем я занимаюсь? Вот до обеда цветами занимаюсь. Ну, как я не, не работаю? Дай бог, чтобы чтоб тебе столько работать. Ты бы упал бы. Садил цветы, да, растут цветы, ну, можно и видео снять, ну, не сейчас. Вот до обеда я цветами занимаюсь. А как потеплеет. вот сегодня с утра было минус э, 23, ну куда идти? Минус 23, епт. Вот. А потом иду за дровами. Как иду. Вот у меня вот такие вот носочки, вот, он, летние. Понимаешь? И одеваю резиновые сапоги. Потому что там снегу по Понимаешь? Пояйца. Сверху. Вот эти штаны натягиваю И тут скотчем заматываю Чтоб туда снег один раз пошел блядь, снегу туда набилось Скотчем заматываю, прекрасно Но, блять, это холодно, сука Даже в обед Вот с утра минус 23 А в обед Ну, сколько там, минус 10 Вчера было холодно Стоишь вот так вот В снегу, охлаждение, блядь, резиновое Ну, когда идешь, надо ничего А когда стоишь, ну, стоишь, пилишь палку эту. Сушняка много. Я один, в поселке один. Вот можешь мне позавидовать. Вот ты живешь в своем городе, да? Мой незнакомый друг, который мне собирается перечислить деньги, как это разбогатеет. Ну, пиздишь же. Ничего ты ни копейки не перечислишь. Вот. Стоишь холодно. Вот, резина при соприкосновении со снегом охлаждается, потом нога начинает, блин, у меня и так ноги с армией, наверное, подморожены. Или когда на рынке стоял зимой, ну, подмерзает. Вчера два раза только сходил, первое-то ничего, второе-то, блин, думаю, как бы не заболеть, это вообще труба будет. Ну, баньку пришлось натопить, благо дрова-то бесплатная. Вот одну большую китайскую сумку на магазин бывший, где у меня цветы растут. А другой в дом топить. Ну, собственно, и все, дров нету. Два раза сходить. Ну, в общем-то, я сейчас недалеко-то беру. вот. А стратегия какая? Вот по цветам я посмотрел. Хотел астр брать. Вот я смотрю вот на каталогах такой, и понемножку в голове что-то проясняется, я думаю, думаю, анализирую, вот астры, да, астро ну, красивые цветы, ну, да, красивые, вот, где там самый, самый мой любимый? ну, вот, вот, что, плохие астры, да, но, вот, ну, есть еще красивее, астры, между прочим, у нас нету, астр, цена минимальная на цветочки 150 рублей, на срезку, почему я хочу на срезку, ну, потому что люди, опять же, тупые на всю голову, Подходят, приходится подстраиваться. Я что хотел? Ну, человек берет цветок, на Западе это давно делается, дарят цветы в горшках. Он подарил горшок с цветами, красивый, ну, можно и еще красивее, чем это. Я чуть попозже, по астрам. Можно, и я выращивал, и другие цветы. И он будет стоять тебе год. И два, и три, сколько хочешь. Он стоит и радует тебя. Нет, наши, блядь, или тюльпаны, или розы. Срезанные. Да они уже там, они по агротехнике, они в срезке стоят неделю, не больше. И все. Ну так оно и есть. Вот в прошлом году э, я как бы эту тему э, все прокручиваю себе в голове. Да, муж подарил дочке тюльпаны. пишу, ну и сколько они простояли. Да, говорит, дня 3 четыре потом начали осыпаться, а через неделю вообще в говно превратились и выкинул на мусор. Вот и все. Ну что ты? Я лично хочу выращивать тюльпаны в... Хотел бы. В горшке. Ну, в горшке они месяц-полтора будут цвести, цветущие. Ну что вам надо, быдло тупое, блядь? И хорошо, что меня никто не слушает. Тут точно как Иисуса Христа, наверное. Не, не убили Где-нибудь там гвоздями Блять, к столбу какого-нибудь Или к дереву прибили Вот, но также же оно есть Ну тупые, ну берите В горшках, берите, на западе Давно уже дарят не срезанные Цветы, а в горшках Вот Голландия давит Ну да, самолетами сюда Цветы эти тюльпаны Трилюют, срезанные А кстати, не срезанные, не, не, что-то я Не, не, не и я сам себя хочу поправить продают с луковицей вот только я не знаю, сами выращивают неужели такие объемы охрененные один, один ну не может быть это только из Голландии может быть такое. с луковицей идет, между прочим правильно делать с луковицей ну с луковицей бери захожу в прошлый в прошлом году в магазин предлагают луковицы о чем это говорит? Вам ни о чем не говорит? А мне говорит о многом. Потому что люди не хотят с луковицы брать бараны тупые, блядь. Ну ты ж возьми с луковицы, посади себе и будет свести. Дальше. не им надо срезанное, блядь. Что в кулешке, чтоб красиво, традиционно, трафаретное мышление. Вот подарил цветы и все. Через неделю их не будет. Вот с луковицей продают это хорошо. Они хоть сохраняются. Потому что, ну, если. Там на базе их срезать. насколько ну, они там полежат? Ну, пусть неделю на базе полежат. Потом сюда еще привезти. Ну, не, не чисто ж на восьмое. Люди и шестого берут. Может, и пятого кто-то возьмет. Тюльпаны. Вот. но ну, они же вообще рассыпятся. С луковица, да. Ну, почему не доходят к вам и бараны тупорылые с луковицы брать? Да любые цветы. Любые. Что касается вот... По астрам, почему я хочу пастру? Нет у нас астр вообще в продаже, и тем более они <клес> дешево стоят. я уже брал 14 рублей пакетик, а в пакете я посчитал, ну минимум 100 штук, бывает 140 штук. И э, семена такие удобные для посадки, длинненькие, не то что там пылевидные, в которых не видно. Вот чтобы не развить свой бизнес. Дело в том, что они цветут, блять, сука, в августе! Тут не знаешь, как до мая дожить, они а в августе цветут. Ну да, я, конечно, посажу, я, конечно, уже выписал, я, конечно, их вы, выращиваю. Я же не лежу так на диване. Вот ты думаешь, я лежу на диване и мечтаю. Это так он, пока он, моя любимая ячневая каша с двумя яйцами варятся. Поэтому тут еще философство. А там некогда, сейчас поем и вперед в это, к своим цветам до обеда потом перекушу и вперед за это а дров-то нету, за дровами, да, вот что-то у меня мысль прыгает, по астрам, да, вот я бархатцы нашел, которые цветут в мае, а тут не вся написана в агротехника. вот нужно их срочно взять, а на что? Ну, ты же мне 100 рублей, и, кстати, и никто не перечисляет, и не будет перечислять, дело в том, что вот мне 1 марта должна открыться карта МИР, и туда 1800 рублей прийти, ну, хотя бы на 1000 рублей взять э, вот таких вот э, по 14 рублей самых дешевых астер, более-менее разнообразно, чтобы белый, желтый, красный было, малиновые, любые. А, не астер даже. Я еще зайду, кстати, первого числа в интернет и на этом сайте посмотрю, э, что там можно еще взять. Как можно больше. Ну и чуть-чуть на хлеб там оставить. Надо экономить, чтобы денег больше. Сколько у меня сейчас осталось? Сейчас скажу. А, 20 тысяч. Да, 20 тысяч осталось. Как тянуть? Я думал, все-таки в 3 тысячи вложиться. Ни хрена не получается. Все-таки 23 что-то отметил. Немножко. Вот. Немножко отметил и наверное и в 5 тысяч не вложусь. Попробую по полбулке хлеба тратить. Ну так вот дело в том что август сентябрь и все успею я вырвать я посмотрел ну собрать вот с одной грядки если посадить одну грядку это я буду иметь если по 100 рублей продавать 80 а если две грядки посажу это уже будет 160 тысяч а если 160 тысяч разделить на 12 месяцев, это уже будет больше 10 тысяч в месяц. Это уже очень хорошо. Прибавка к пенсии. Блять, только как дожить до августа. И вообще, продаться ли столько? Это мне нужно продать, скажу, а, ну да, 1600. ну, полторы тысячи. Ну, может, не взойдет. Я вот на пробу посадил семена Астры. Посмотрю, какая всхожесть ведь не обязательно, вот я э, пол-литровые стаканчики из-под пива, моего любимого, да, пиво выпил, все, выкидывайте э, бутылку, она еще пригодится, вот, я делаю, э, с, типа, кашпо, вот, по 10 штук посадил, уже начинаются всходы, вот, и я смотрю, что, э, вы что думаете, 10 штук посадил, и 10 вылезет? Нет, Хотя бы 5 вылезло. Ладно. Все. Хватит. Пора работать. Последний день зимы. Нормально. Было тепло. Проблем навалом. Ну, хотя бы вот эти потеки на трубе. Это... Я так до конца не понял, почему это получается. Ну, что-то нужно делать. Дело в том, что вчера лазил, и я вообще лажу каждую неделю и замазываю дырки между кирпичами. Потому что между кирпичами глина с песком, естественно, от сырости она просто разваливается и, и вываливается. И между кирпичами дырки, о чем это говорит, когда газы туда будут выходить, там же балки на крыше. Вот балки могут, естественно, сначала тлеть, потом загореться. Но нахер мне нужно, чтобы крыша сгорела при моем безденежье. Я не знаю. Кирпич ведь сырой. Если кому интересно, могу показать видео. Почему так происходит, я до конца не понял. Но в принципе можно, нужно устанавливать. Но опять же нужны деньги и лето, чтобы не было так холодно. Все-таки 28 февраля термотрубы ну, трубы кирпичная кладка вот там вот наверху вот, вот потолок да а там дальше еще где-то на полтора метра вот такая же кирпичная кладка ну только там в кирпич уходит туда она вся мокрейшая смотрите кто не видел мои э, предыдущие видео там где-то есть вот. А Возвращаясь к сегодняшнему дню, я занял свою любимую позу э, для умственных э, философских рассуждений. Э, могу заметить следующее, что удивительнейшее э, вот, наобразие, я не знаю, единство, единство, наверное, вот это может быть, слово подходящее, единство, в единодушие, даже сказать, единодушие, может быть, еще там какое-то слово, ну ладно, придет в мозгу, озвучу. Вот смотрят мои ролики, ну да, смотрят, а никто денежку не перечисляет, а что? Почему? Э, почему? Ну, потому что я уже говорил, что сейчас людей в России нет. Во-первых, России нет. Это страна Путина, будем называть прямо, страна ориентированная. Вот сейчас даже у нас нет ориентира, к чему стремиться. Вот. Ну, потому что все под олигархов строится. Чуть-чуть среднего класса. Ну, чтобы, для того, чтобы поддерживать э, олигархов. Ну, все, остальное нищета. То есть, имеют по полной программе всех людей. Ну, и меня тоже. Вот я бы сейчас на пенсии был. Вот, кстати, пенсия должна быть не меньше 30 тысяч. Понимаете? Вот э, депутаты сюда не заходят. Нет, Росгвардии не заходят. Путин не заходит, Зюганов не заходит на мой канал, никогда абсолютно не зайдет. Да будьте его прокляты. Понимаете, это мнение народа, не мое мнение, а мое мнение народа. Потому что я и народ и есть. А почему я народ есть? Вот я работал 12 лет на заводе фрезеровщиком, а потом все, а, развалили при Ельцине завод. Вот, кстати, при Советском Союзе там работала... 10 тысяч человек. А при Путине работает 700 человек. И то 2-3 раза в неделю. Нормальный ход? нормально, Все нормально при Путине. Вообще, его все устраивает. Меня ничего не устраивает. Пошел вот. Не можешь управлять. Пошел нахер. Дело в том, что... Вот говорят, денег нет. Да деньги есть, ептой. Вот были коммунисты, но только не Зюганов. Бла-бла-бла. Такой как бы бла-бла-бла, ничего конкретного не, не, не говорит. Вот был бы вместо э, Зюганова Ленин, он бы уже давно революцию сделал. А Зюганов что? Навального арестовали? Ой, Навальный, это катастрофа для России. Чего ты гонишь, Гибил ебаный? И Жириновский сюда приплел, и Смирнов, и они, видать, обзвонили вот этих всех. Кучку этих оппозиций, которые наверху и сказали, высказать свое мнение. Вот смотрите на Ютубе. Не смотрите на мои тапочки, блин. Смотрите на Ютубе. Учитесь думать, как положено. Такого канала на Ютубе нету. Если вы э, напишете жалобу на меня, ну, типа томаты или что, удалят корнял. Да, да, да идите у задницу, блять. Идите нахуй, блядь. Понимаете? Не нравятся мои каналы маты, блять. Вы хоть рубль мне переслали, что ли? Вы что, не видите, как я живу? И главное, ну ладно, хорошо, посмотрели этот ролик и все, да? Замечательно. Почему не заходите на канал, не смотрите другие ролики? Понимаете? Там даже платить не надо. Просто смотрите и все. И мне будет идти доход от рекламы. У меня денег нету. Понимаете? Суки! У меня денег нету. Как даже до весны, я не знаю. И дальше, еще, еще... Больше года до пенсии. Понимаете, суки? Из-за из Путина вашего, блядь. За которого вы голосовали. Ну не я же голосовал. Я всегда голосовал однозначно за Путина. Если по Путину иметь... Дело. Вот э, Смотрите, какая ситуация. Был Ельцин, да? Ну просто Ельцин сам пришел. Никто его ни, там не выбирал, ничего. Горбачева отпихнул в сторону. Ельцин пришел, выбрался. Потому что... Почему его поддерживали? Потому что при Горбачеве жить, жить было нельзя, блядь. Вся Россия... Весь Советский Союз по талонам жил, блядь. В очередях по три часа стоял, и я стоял, и вы стояли, блядь. Если не такие молодые пиздроны, блядь. А вы стояли в очередях за булкой хлеба, блядь, за мукой, за колбасой, за сахаром, за всем. Понимаете? Понимаете? Ну, ублюдки стояли за вином, да, там он, в городе <смех> Горбачев сделал отдельные магазины, за городом вынес. Вот, блядь, благодитель ебаный За город вынес магазины. Так там тысячи три собиралась, блядь, и как откроется, блядь, вся толпа туда, алкашня, блядь. Это просто противно стоять. Нормальные люди туда не ходили. Это при Горбачеве было. Потом пришел Ельцин. Вот, ну да, как бы все открылось, но дело в том, что начались убийства. Некоторые люди начали богатеть, ну, умные люди, да, которые не лежат, как вот, видите, мои тапочки, да, как мои тапочки не лежат, а извилино работали и зарабатывали неплохие деньги, вот, а другие люди, у которых извилина покороче, в 10 раз. Думают, а о чем нам шевелиться. Можно просто ограбить его и все. Вывозили их за город, Паяли на лампой там, блядь, по всякому. Эти деньги у него отбирали вот, при Ельцине. А потом пришел, кстати, по Ельцину. Вот у нас была, я бы в поселке, а по краю была краевая газета при Ельцине. Каждую неделю, открывая ее. Каждую неделю. Или коммерсанта замочили. Или криминального авторитета. Или коммерсанта. Или криминального авторитета. Вот она, ваша подлая сущность. Вот такая сущность людей. Понимаете? Я когда-нибудь, чуть попозже, вот сегодня 28 марта, конец зимы, ну как бы срок такой, ну нормально, Короче, водоразделка, короче. Между прежними видео И будущими видео Я сделаю э, По другому буду вести э, То есть я не против Как бы выставлять день за днем Но буду еще Комплектовать отдельные ролики По моим высказываниям Вот почему так происходит Почему мочили коммерсантов И э, э, э, как они, Воров в законе Вы не знаете А вы не знаете вы не знаете, сущность, почему мочили? А я вам скажу, слушайте внимательно. А это все вина Бога, Бога вашего, которого вы молитесь на коленках, блядь. Которым молитвы, молитвы читаете. Вот где-то там даже в Святом Писании написано, что Бог создал людей по своему образу и подобию. Вот это и подобие. Дайте его нахуй, блядь. Святые люди, блядь. Мир по-другому устроен. Не так, как в Библии написано. Не так, как вы думаете. Не так, как вам в церкви говорят. Не так, как вы вообще представляете. Мир по-другому устроен. Понимаете? Или не понимаете? По-моему, ни хрена не понимаете. Вот поэтому я отдельные ролики буду дальше выкладывать. И с детальным, э, детальным э, обзором или проработкой вот всех фактов конкретных не из Библии а именно из жизни вот я беру жизненный пример да, и его э, просто рассматриваю со всех сторон и анализирую и показываю что произошло, почему и кстати почему вы до этого не додумались э, а потому что вы вообще не думаете вы же вообще не думаете вот вы что-то прочитали, да? И вы думаете, да, действительно так. Путин сказал, ну да, действительно так. А это не так. А вот даже священники, а что они говорят? Ну, я вижу, что они ничего не говорят. А почему я так говорю? Ну, потому что ко мне батюшка приезжает. Ко мне. Не к вам, а ко мне приезжает. У него большой участок, там нужно косить траву летом. Вот. Коса сломалась, куда он? Ну, ко мне идет, и, и считает меня великим специалистом по косам. Я так себе себя не считаю. Ну, чинил ему косы. Ну, ничего страшного. Ну, починил, ну, ладно. Вот, поэтому приезжает, и я смотрю на него, а он по жизни там не разбирается. Дело в том, что мне говорили, что он сидел. После отсидки, значит, открыл магазин в одном месте, во втором, значит, дело не пошло, там, значит, закрыл их, продал, сейчас церковь открыл, сначала не очень, а сейчас, видать, Путин выделил деньги церкви, откуда деньги, ну, с нас взял, с нас, откуда он возьмет, из своего кармана, что ли, нет, с нас взял ну, Откуда? Не с нефти же брать А с нас взял За счет штрафов, налогов и так далее Передал в церкви И вот сейчас вот церковь у нас Ну красивая, да, красивая Вы дайте мне деньги и Я тоже построю себе красивый дом Понимаете? В этот снесу Сделаю подушку бетонную Полметра С арматурой Да, да, да, да, арматурой Полметра. Под всем домом. И, ну, скажем, метра два даже. На вынос. Со всех сторон. Шире, то есть. Шире дома. На два метра. На, на полметра высотой. Армированную. Лучше в два-три слоя арматуры. И на этом на этой подушке построить себе дом. Вот и все. Деньги только. Кстати, а почему такое такое завидное единодушие, что никто даже 100 рублей не перечислит. Один гандон там мне в комментариях написал «Когда разбогатею, я тебе обязательно вышлю». Ты понимаешь, дорогой мой, чтобы выслать 100 рублей мне на карту, это богатым быть не нужно. Совершенно. Совершенно не нужно быть богатым. Ты просто гандон. Я просто... В русском языке есть такое слово? Есть. Все. Э -э кому не нравится э -э мой жаргон, ну, жалуйтесь на YouTube, пусть закрывают мой канал. Да и... Нахую я веял, блядь? Ну, все равно, вот, денег-то нету. Э -э понимаете, хоть... Э -э ну, я, конечно, не сторонник того, что матов... Э -э я тоже не люблю маты, но просто... Ну... Достали уже, у меня денег нету, вы понимаете, блять, суки, ёбатые, блядь. Почему не высылаете? Или что, помощь уже не нужна, что ли? Помощь, помогать людям вообще не нужно. Мне нужна помощь, вы можете это понять. Вот когда меня я буду зарабатывать миллион, вот тогда я буду добрым, э, ласковым, э, хихихаха ха ха там, я не знаю, что будет, какой я буду... Конечно, я не такой буду. А пока у меня денег нету, по сегодняшнему дню, что можно сказать? Вот как я живу. Вот, скажем, у меня магазин бывший, да, мясорубка стояла, цена ей 560. 560 рублей мясорубка. Вы сходите в свой магазин и посмотрите, какая там, сука, цена! Не две или с половиной тысячи за мясорубку. Или две тысячи, блядь. Попробуйте еще надеть. Мне 560 рублей. Выставил на июле. Он сюда позвонил. Ну, хочу купить. Да, только я там цену уже 400 сделал. Хотя бы 400. Вот он сейчас приедет мне. Где-то минут через 10. Возьмется 400. То есть я себе убыток торгую. 400 рублей. Ну, магазин может сходить. Булка хлеба уже стоит 30 рублей. Вот. А вам на это посрать. Вот вы смотрите на мои тапочки, и вам посрать, блядь. И никто вас не воспитывает. Ни родители, блядь. Ни друзья, блядь. Ни в школе вас не воспитывают, ни хрена. Людям нужно помогать. Вы понимаете, 100 рублей это ничего. Нет, блядь, жалко. Вы хитрые, жадные евреи, блядь. Понимаете? Жадные до ужаса. Не можете выслать. Идите его задницу все, понимаете? И я... Со следующего месяца, с марта, уже будут другие видео. Мне, вы знаете, что не хватает? Мне не хватает 300 часов до подключения монетизации на YouTube. А потом происходит следующее, что я считаю, если у тебя нет, скажем, тысячи просмотров в день, тысячи просмотров в день, а ты нихуя не заработаешь. Именно нихуя. Ничего, а Нихуя Вот Потому что на ютубе Ну на ютубе в принципе я думаю Может заработать, но если у тебя Миллионы просмотров А так как Ролики мои никто не смотрит Вот Поэтому Ну что там В день по Одному человеку на Видео, ну и что там Я вот это уже два, почти два с половиной года никак за два с половиной года никак не могу подключить канал к монетизации и бит твою мать и вот эти вот 2400 они не, не, не просто это не подписчики да они не они подписались они же не смотрят на канал я считаю так что если 2400 подписчиков подписчиков только выставил на просмотр свой видеоролик, должно быть не меньше 2400 просмотров. Не меньше. А происходит так. 2400 подписчиков выставляешь на свой канал в день 5 человек. Где остальные, блять, сука? А? а нету. Поэтому, ну, подписались, да и все, колокольчик не поставили. Это все из-за дебильности людей. Почему мой магазин открылся? Опять же, из-за дебильности. Людям нужны большие магазинища, гипермаркеты. Маленькие магазинчики, не, их и не интересуют. Откуда мне взять деньги на большой гипермагазин? Откуда? Да там не один миллион нужно вложить. В строительство. то там один проект, что-то я мне кто-то говорил, 200 тысяч. 200 тысяч За 200 тысяч делают просто проект на бумажке, начертили тебе. А без бумажки ты никуда не будешь, не можешь вообще построить ничего. Вот так вот. 200 тысяч нихуя. Это мой годовой бюджет. Почти. Потому что он не 200 тысяч, он намного меньше. Вы, сволочи, не хотите мне скинуть. Вот уже сколько прошло, и ничего нету. Поэтому я, знаете, что еще сделаю? Вот там двое человек скинули. Один скинул по 50 рублей, а другой 100 рублей. Ну, 150 рублей. И что? Мне пойти в магазин на эти деньги бутылку пива купить? Нет, ребята, так не пойдет. Конечно, вам спасибо большое. Вот эти настоящие люди, которые скинули по 50 рублей и по 100 рублей. Но, дорогие мои, я вас уважаю, но дело в том, что если у вас денег нету, то и не надо последний отдавать. Не надо. Пусть отдают, кто на джипах ездит. Я сделаю по-другому. Сейчас выставлю цену по 1000 рублей. Вот на 1000 рублей, не знаю, как вам, вот, а я согласен, да, вот, идешь в магазин, тысячу рублей берешь, ну, спокойно так берешь, чуть-чуть берешь, но знаешь, что у тебя с тысячи пошел, тысячи хватит. Если рублей 100 брал, это уже нужно считать, хватит, не хватит, Там на что? Вот, поэтому спасибо вам большое, что перечислили деньги, но больше не надо мне высылать, денег нету у вас. Тратьте их на свои нужды. Я как-нибудь перебьюсь. Но ну, а сдохну, так сдохну. А вам-то что? Я совершенно незнакомый, вам чужой человек. Сейчас так, не меньше тысячи. Не меньше тысячи. Вот, лучше 10. На 10 тысяч я машину. Я буду собирать на машину дров. У нас машина дров от 12 до 15 тысяч. Ну, наверное, 15 тысяч так. Хорошая машина. Да. Дело в том, что некоторые наращивают борта, а там, ну, как бы машина мощная, можно взять поболее. Вот такие дела. Короче, полная жопа. Не знаю, как дожить. Вот еще март и апрель, ну, наверное, и май. Три месяца нужно как-то жить. Осталось у меня 15 тысяч. Ну и сегодня еще 400 поднесут. Неизвестно, подъедет или нет за мясорубку. На 5 тысяч можно прожить месяц? Ну, в принципе, да. Если только хлебом с водой питаться. А вам на это посрать. Понимаете? Да никто вас не обязывает деньги платить. Дело тут на совести вашей. Понимаете? Человека хреново. Ну, значит, надо помочь. А вам такого мама не рассказала или папа не сказал, что нужно помогать людям, блядь. И в школе не сказали, и друзья не скажут, и жена не скажет, и друг не... Никто не скажет, блядь. Кроме меня. А я говорю, что нужно помогать людям. Понимаете, вы, ослы, бараны тупые, да жалуйтесь на меня, жалуйтесь, блядь. Пусть одолят, блядь, мой канал закроют, сука, падла. Вообще, на одном гектаре срать с вами не сяду. Уже, блядь, который... Уже, наверное... Э, да почти два месяца. За два месяца? За два месяца только двое человек мне деньги перечислили, которые смотрели мои ролики. 150 рублей. Понимаете? Если вы не верите, ну попробуйте сами что-нибудь снять ролик и там э, сказать, что мне хреново, и там... Карту свою выложить, или как вы хотите там. Посмотрите, сколько вам выложат, блядь, денег. Это ублюдочное общество наше. Это уже не русские люди, это говно люди, блядь. При говно Путине, блядь. Понимаете? Росгвардия-то ебучая, блядь. Создана для того, чтобы митинги разгонять людей. Я против, конечно, категорически, блядь. И Путина, блядь, на детектор лжи, блядь, и проверить, что он там, блядь, у него в голове, блядь, какие червяки ползают, блядь, сука. Им очень много интересного вылезет. А то и выдвигать правительство не надо критиковать. Ага. Да и расстреливать надо сразу. Расстреливать, блядь, а потом разбираться. Понимаете? Все правительство. Все. И все законы отменить, которые придуманы с 85 -го года. Вот как Советский Союз распался, вот с того времени все законы отменить. Немного времени остается, поэтому моя мои мысли какое. Конечно, при Советском Союзе там все было неправильно, ну не все, но почти. Ну там в основном там в основном это было правильно. Советский Союз занимал третье место в экономике мировой, а сейчас какое? На, на 100 последнем, что ли, месте? Да. Моя модель страны какая? Все должно быть государственное А дальше частный сектор? Да, конечно, он должен быть. Но! Никаких посторонних людей не нанимать. Вот чем фишка. Вот чем фишка. Вот и хорошо выращиваешь, допустим, огурцы и помидоры, хорошо выращивай. Но! Работать на тебя могут только родственники. Или твои дети, жена, там тетя, бабушка. Короче, все, все свои, чужих людей ни в коем случае нет. Вот, модель кооператива. Можешь, допустим, что там, столы делать, там, ну, скажем деревообработка или пчелы заниматься или еще что-нибудь да любым бизнесом только семейный подряд, все больше ничего, кроме этого только семья, чужих людей не на меня вот моя модель, то есть государственная и частная, частная в семейном <coughs> это я не на ваш кашляю коронавирусом, нет это до вас не долетит только, значит, частная, ну, то есть лично. То есть все, никаких даже друзей, не надо друзей, не-не-не. Друзья может это, смотришь, родственник, может работать. Не родственник, пошел нахер. Пусть сами себе там э, пчелами занимаются, или огороды пахают, или там цветы выращивают, картошку, что хочешь выращивать, только себе, не надо у себя вот, вот такая модель, да, и пусть богатит. Хочешь разбогатеть? Открывай магазин. Кто тебе мешает, блядь? Ну, только пусть продавцом твоя жена стоит или твоя дочка, твоя сестра, понимаете? Никаких чужих людей. Вот модель, пожалуйста, вот. А все, нефть, газ продавать, лес, это все во-первых, не надо продавать. Государство должно у нас по-другому работать. Нет, Нефть, газ... Вообще, сырье вообще не продавать. Вот моя модель. Вообще. Только пусть в стране. Дело в том, что это вывез нефть, блядь, куда-нибудь на Украину или в Китай, блядь. Не, уже нету ее. Понимаете, как будущее поколение будет жить? А? Путин, ты думаешь об этом? Или смотришь мой ролик? Сволочь ты такая, блядь. Э, поэтому торговать-то можно, но... У нас земли много, все... Ох, сколько у нас много земли. Да что ж вы ее не, не используете? Сади картошку. Сади пшеницу. Вот. Ну продавай. Вот яблоки, груши, бананы сади. И продавай. Вот так вот сади, выращивай, продавай. Вот это можно. А что нефть? Ни в коем случае. И всех, кто нефтью торгует. Сечина, миллера... Ну, Путина, блядь, всех расстрелять, сука, за то, что они подонки и предатели и государства, и народа. Ну, государство. Не... Вот, вот сейчас вы смотрите мой ролик и представляете, трубы в 2 метра ростом, 4 трубы идет мимо моего поселка в Китае. Четыре трубы в 2 метра ростом, блядь, В Китае идет. Да сколько нефти можно перекачать за это время блядь. и никому никому ничего нету почему страны не бастует? вот Навального взяли да хули тут Навальный ну да нужно митинговать. причем тут Навальный блять фургала блять хотят посадить притянули за уши 15 лет назад преступление, блядь. Сейчас только вспомнили, блядь, преступление притянули. Да не совершал он это преступление. Это все надуманное, блядь. Это, блядь, козе, блядь, понятно. Моим тапочкам понятно, что не совершал он этого преступления. Нет, блядь, притянули, его нужно уже посадить, блядь. И все выходят. Что вы выходите? Когда нефть, блядь, вокруг вас, блядь, куда только эти северно-южные, блядь, западные, северные потоки не проложили, блядь, Качают хлеб, блядь, годами, блядь. А вы сволочи, блядь, такие, не выходите на улицу. Фургала посадили, ходит этот фургал, блядь. Сегодня есть, завтра нету. Не, блядь, будет качаться. Это лично вас касается каждого из вас, детей, внуков, блядь. И правнуков касается. Почему вы, сволочи, не выходите на улице? А? Ленина на вас нету, блядь. Это точно, блядь. Или Сталина, чтобы простреливал, не вышел на улицу, блядь, митинговать. Расстрелять, сука, как в 1937 году. Потому что преступник натуральный, блядь. Короче, я уже пошел на улицу, блядь. А вы подтягиваетесь. Понятно, блядь. Сволота ебучая, блядь. Чтобы вы сдохли все, блядь. Вы вот действительно жалуйтесь на мой канал, блядь, на ютубе. Я столько времени, блядь, трачу на годонов, блядь, сраных, блядь. Это не каждому обращение, не каждому, а вот каждая сволоте, которая, блядь, мне не 100 рублей не кинет, блядь, да, да вы никому не можете помочь, никому, блядь, понимаете, не только мне, любому, даже родственник блядь, позвонит, позвонит, ну, трудное положение будет, и вы его, ему не, поз... не ничего, ни копейки не перечислите, понимаете. Почему? Ну, потому что вы гондоны, И вам никто это не объяснит. Вот не скиньте 100 рублей. Ну, считайте, что гондон. Вот и все. Не скинул 100 рублей мне на карту. Значит, ты гондон. Сколько тебе мужа повторять, блядь? Ты. За экраны, мой зритель. Залуси на YouTube. Пусть закрывают меня. Да я согласен. Да да хрен ты обосрался. Я... Вот смотри. Мой незнакомый, далекий слушатель или слушательница. Все... Каналы на Ютубе, запомни хорошо, ради для того существует, чтобы зарабатывать все! И твой любимый тоже, блядь, на который ты подписан, на который, на который ты выходишь все из-за денежки. А вот завтра YouTube э, отметит монетизацию. И, и вот ты, поверь моему слову, никто процентов не будет выкладывать ролики. Понимаешь? Никто. А что ты от меня хочешь? Дело в том, что, ну, хорошо, если бы я заработал миллион, там, вот, какие там проблемы, <смех> да и мне больше не надо, понимаете? Миллион в год, и вам тоже не надо, вот. А дело в том, что я ни рубляш не заработал. Ну, хорошо, вот эту мясорубку, э, скажем, э, вот за 400 рублей, ну, где у вас, вот, вы посмотрите в свой город, пойдите по магазинам, и посмотрите, где мясорубка... За 400 рублей. Да я уже ниже себестоимости продаю, чтобы хоть что-то выжить хотя бы, блядь. Эту весну, блядь. Пока что-то будет расти на огороде, да я могу вывести на рынок и продать. Вот и все. Скажешь, что ты столько долго базаришь. А для того, что вы смотрели, суки, вы можете 100 рублей не причислять, ну хотя бы посмотрите до конца мой ролик, хотя бы эти три сраных часов мне накопилось, а потом что? А потом я посмотрю, сколько я буду получать. Если я ничего не буду получать, да нахрен мне этот ебаный YouTube вообще обосрался американский. Ну хотят же наши власти прикрыть YouTube? Хотят. Хотят русские сделать YouTube. Чтобы, допустим, я, допустим, поматерился на Путина, хоп, меня автоматически и закрыли мой канал. А YouTube хотели Навального закрыть канал. А нельзя? Не, не получается. А почему? Нельзя, получается. Навальный же правду говорит. Во-первых, почему вы хотели закрыть его? Сволочи то из Путина. Он же правду говорит о коррупции. Каждое слово правды. А хотели закрыть. А не получается. Во-первых, почему хотели закрыть? Потому что он правду говорит. А потому что он правду говорит, потому и хотели закрыть. Дебилы, блядь. А почему не получается? А потому что YouTube это частная лавочка. YouTube открыли именно для того, опять же, чтобы получать деньги от рекламы. Понимаете? Часть идет автору видео, а часть-то на YouTube. И причем там миллиарды, я думаю, крутятся рублей на Ютубе. Опять же, Ютуб это чисто коммерческое а, Как сказать, я не знаю, даже коммерческая... Ну, не знаю, фирма, не фирма, не знаю. Ну... Но... Короче, не получает деньги. На Ютубе сам Ютуб получает деньги, авторы получают деньги. Вот, а что же вы от меня хотите, чтобы я бесплатно все выкладывал? Вот посмотрите, любой канал, только он превышает вот этот минимальный порог, все подключены к монетизации. Все. Абсолютно все. Понимаете? Все. Абсолютно. Вот, ну все. Звоночек. Пора. Наверное, мясорубка пришли.